Друзья, всем привет! Буквально пару часов назад вернулся с Конгресса, организованного РАКИП. Для тех, кто не знает, это Российская Ассоциация Криптовалют и Блокчейна. И хочу буквально в нескольких тезисах поделиться информацией, которую я там услышал. Возможно, для вас это будут некоторые инсайды. Возможно, вы получите информацию чуть быстрее, чем об этом напишут СМИ. И уж тем более быстрее, чем об этом узнают ваши коллеги, друзья и а, знакомые. А, видео будет коротким, не хочу записывать там, длинную портянку, да, поэтому несколько тезисов выскажу, которые, на мой взгляд, ну, там, наиболее актуальны, наиболее важные. А, если вы не услышите то, что интересует конкретно вас, то вы можете оставить комментарий под видео, и а, я, возможно, как-то прокомментирую, исходя из той информации, которая... Была озвучена на криптоконгрессе. Но окей, давайте перейдем к тезисам. Да? То есть очень много говорилось, конечно же, о регулировании крипторынка. То есть, это у нас сейчас такая очень актуальная тема, да, над которой очень плотно работают. И мы с вами знаем, что буквально вот там на днях внесли законопроект, в котором криптовалюта попадает под понятие цифровые права. И вы знаете, прямо так. Синхронно, да, скажем так, ну, практически все стороны приняли эту идею действительно классной, что цифровые права ⁇ это действительно то, что похоже на то, как можно называть криптовалюту, что это ну, понятие подходит да, и всех устраивает. То есть, скорее всего, мы в законе действительно увидим определение цифрового права, да, криптовалюта как цифровое право. Цифровое право – это немножко, получается, более широкое понятие, это не относится конкретно к криптовалюте, да. То есть, криптовалюта может быть, например, финансовым цифровым правом, да, или цифровым правом на какой-то, не знаю, там, часть чего-то, да, ну, скажем так, токен по-нашему. Также цифровое право может быть на недвижимость, цифровое право может быть на изобретение, ну то есть патент. Да? То есть получается, что э, цифровые права могут быть разными и за каждую отрасль будут отвечать те же ведомства, которые у нас сейчас существуют. И соответственно, э, та система, которая у нас уже присутствует, та инфраструктура, она и будет тоже со всем этим работать, но просто перейдет немного в другую плоскость. То есть, соответственно, мы можем ускорить все процессы да, то есть с переходом в цифровую экономику, но при этом не ломая систему, а немного ее модернизируя и переходя, скажем так, на новый виток развития. Ну, то есть, действительно, это похоже на, скорее всего, то, что у нас, ну, то, что примут, то, что будет. Следующий интересный момент был, да, об этом возможно, вы, возможно, уже видели, когда подписали коллективный иск против, Гугла, Фейсбука, Твиттера и же с ними. Да, то есть иск направлен на то, что они блокируют рекламу криптовалют, ICO-проектов. И это похоже на картельный сговор крупных компаний, которые направили свои силы против криптоиндустрии. И подписи поставили Ракип, Китайская ассоциация, Корейская ассоциация. И как я понял, возможно я ошибаюсь, но проверьте эту информацию, я так понял, что под этим иском может подписаться любой желающий. Процесс хотят запустить в мае, подать его, в, скорее всего, в штате Нью-Йорк. И будем следить за процессом. Очень интересно, чем эта история закончится. Также говорили да, о... Но опять-таки о законах, о парке высоких технологий в Беларуси. Для себя отметил очень интересную вещь. Но ну, мы знаем, да, что в парке высоких технологий выпустили декрет номер 8. То есть можно приходить и работать на законных основаниях ну, любому криптобизнесу. Да? Вот. Но что, интересный такой момент есть, что вам не обязательно работать с белорусскими банками. Вы можете быть резидентом ПВТ но при этом работать со своим банком, с российским, с китайским, там, со швейцарским, с каким хотите. То есть, на самом деле, очень круто создали, прям заходи, работай, неважно, кто ты, откуда, на каком языке разговариваешь, просто приходи в Беларусь, работай и приноси туда свои мозги, свои ресурсы. Очень грамотный ход и будем надеяться на то, что Россия создаст нечто подобное. Но на самом деле уже идут работы над тем, чтобы создать нечто подобное. И кроме того, был очень интересно представлен проект «Крипторубля». Причем проект представлен таким образом, что он устраивает действительно ну, все стороны этого процесса. Да? То есть и простых людей, и Центробанк, и государство, и бизнес. И все это закручено на блокчейне, все процессы оптимизируются, ускоряются. И действительно выгодно от этого всем. Очень интересная концепция. Я думаю, что буквально там через месяц, два-три об этом будет уже много говорить, и вы увидите эту информацию в СМИ. Вот, если она сработает, то вот такой крипторубль действительно может принести ну, много, но много пользы, скажем так. Да? То есть перенести немного в другую плоскость. Российскую Федерацию и привлечь сюда очень много ресурсов, но ну, и упростить какие-то взаимоотношения внутри страны. То есть там ну, есть и смарт-налог, который убирает и коррупцию, и ускоряет все движения денег, ну и так далее, так далее. То есть это курс, который, возможно, мы возьмем. Вот. Ну и по, текущим, по текущей ситуации очень интересно была представлена Калининградская область, выступал представитель да, от этой от этого региона, то есть у них там IT-бизнес в почете, скажем так, да, налоги не взымаются никакие, и а, криптовалютчиков тоже всех приглашают в Калининград. А, было такое заявление, да, что если вдруг примут законы по криптовалюте и там будут прописаны какие-то налоги, то мы в Калининграде собираемся паралоббировать то, чтобы... Для Калининграда эти налоги были равны опять-таки нулю. Вот. Но посмотрим, как это будет развиваться. Но окей, друзья, да, что еще было интересно, еще там, ну для меня это было интересно тоже, то есть показывали хакеры, как взламываются аккаунты, биржи, как там воруются криптовалюты и так далее. Очень много там и новых вещей открыл, но и так по-простому, да, то есть это сложно передать в тезисах, сложно передать словами, но, скажем так, еще одно напоминание было о том, чтобы чаще менять пароли, не переходить по левым ссылкам, не скачивать документы, ну и так далее, и так далее. То есть я уверен, что вы об этом многие э, знаете. Э, да, что еще про майнинг? Про майнинг мы с вами знаем, что приравнивают к бизнесу, да, то есть со всеми вытекающими из этого последствиями, то есть будут какие-то налоги, ну и так далее, так далее. Единственная хорошая новость, да, что для того, чтобы совсем не разогнать майнеров, работают над тем, чтобы сделать налоговые каникулы ну, для данного вида бизнеса, и возможно, что такие налоговые каникулы будут равны двум годам. Как это будет на практике, мы с вами посмотрим. Но, наверное, все. Еще на самом деле много информации было, я много вот записывал, много знакомился с людьми, много инсайдов определенных, много, как всегда, на таких мероприятиях было представлено проектов, SEO-шек, да. Но это просто невозможно все включить в одно видео. Поэтому, если у вас какие-то есть вопросы, пишите комментарии, задавайте постараюсь на них ответить. Также полезно посещать такие мероприятия и вам в том числе, но если нет возможности, то буду стараться выкладывать определенные новости в вот таких коротких видео. Кстати, ставьте лайк, ставьте, может быть, плюсик, и напишите, было ли полезна эта информация для вас, и хотите ли вы получать новости с подобных мероприятий ну, вот в формате видео, да, то есть, чтобы мне понимать, насколько, насколько это для вас ценно, полезно и стоит ли мне снимать такие видео. С вами был Алексей Сербин на связи, друзья. И до встречи в следующих видео.